Друзья, привет! Хотел бы вам рассказать про один простой способ обмана водителей со стороны недобросовестных сотрудников ДПС. Если вы пересекаете сплошную или двойную сплошную линию разметки, то наказание за это не всегда лишение права на управление транспортным средством. Запомните, разворот или поворот через сплошную или двойную сплошную линию разметки наказывается штрафом, а не лишением права на управление. Попасть под лишение можно, когда водитель пересек сплошную и проехал по стороне дороги во встречном направлении. Давайте разберем на первом примере. Если вы пересекаете сплошную линию и поворачиваете налево, то наказание за это предусмотрено пунктом вторым статьи 12.16 КОПРФ и влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей. Второй пример. Если вы развернулись через сплошную линию разметки, то наказание за это также предусмотрено пунктом 2 статьи 12.16 КОАП РФ и за это предусмотрен штраф от 1000 до 1500 рублей. Третий пример. Водитель решил обогнать машину и пересек сплошную линию разметки. Вот в этом случае водитель и будет наказан либо штрафом в размере 5000 рублей, либо лишением права управления на срок от 4 до 6 месяцев. У нас на канале размещено еще много полезных видео по общению с ДПС. Ссылка на плейлист в комментариях и описании к этому видео. А если это видео было вам полезно, то поддержите его лайком, репостом, комментарием. Пусть как можно больше водителей его посмотрит и не даст себя обмануть.